Тема 670. Железные фигурки из деталей автохлама. Как механик стал скульптором и зарабатывает на железных фигурках по 100 долларов в день. Обычный американец и любитель железок Дэвид возился как-то со старыми велосипедами в своем гараже. Потом подумал, а смог бы он из этих никому не нужных деталей сделать какую-нибудь интересную фигурку. Решил, сделал. Разместил на своей странице фатчебок. Людям понравилось. Потом он сделал еще одну фигурку, и еще одну. Потом его читатели стали просить сделать его что-нибудь на заказ. А потом Дэвид открыл магазин на ЕЦИ, ецепунта комбарра шопбарра тхидарк стори, и стал продавать свои фигурки по всему миру. Его фигурки настолько всем понравились, что он сделал уже более 1300 продаж в своем магазине. Такие фигурки – это не просто домашний декор. Это хороший подарок какому-нибудь механику или любителю техники. Можно подарить подобную фигурку даже любителю йоги, если суметь сделать ей нужную позу. Теперь понятно, почему у создателя подобных фигурок столько поклонников и такое количество продаж. Он не только создает забавные фигурки, но они у него оживают в задуманной композиции. Кроме того, то, чем они, занимаются, очень близко простым людям. Люди также, как фигурки в застывших композициях, чистят ковры, ремонтируют автомобили и компьютеры. Тушат пожары, занимаются йогой, чинят провода. В этих фигурках они видят себя, Свои трудовые будни, свои эмоции, свои заботы. Поэтому им очень хочется их купить, несмотря на относительную дороговизну, в среднем они стоят у мастера в пределах 70-150 долларов. А их создатель до сих пор удивляется, почему их так хорошо раскупают. Ему кажется, он просто сделал забавную фигурку. А на самом деле это нечто большее, это сопричастность. Будьте ближе к своим потенциальным покупателям. И они не смогут пройти мимо вашего творчества.